Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и сегодня я вам расскажу о 5 очень интересных модах для Майнкрафта. Ну что, ребята, поехали! <связать> Harvest Craft. Мод разнообразит еду в Майнкрафт новыми видами овощей и фруктов, а также блюдами из них. Также будут добавлены инструменты и посуды, с помощью которых как раз таки можно готовить эти самые блюда. Четвертое место. Useless Swords. Мод добавит в Майнкрафт 60 новых мечей. Новое оружие сделано в основном из дефолтных составляющих, поэтому каких-то убер-крутых мечей тут не найти. Каждый меч имеет свои особенности, один может поджечь врага, другой может заставить его взлететь. Некоторые имеют эффекты для самого игрока, больше здоровья, выше скорость, регенерации и так далее. Третье место. Modern Ruins Pack. Модификации добавляет более 40 новых заброшенных зданий и построек. Мод отлично впишется в пост апокалиптическую сборку. По всему миру вы будете натыкаться на необычно большие и атмосферные здания, которые выглядят так, словно заброшены вечность. В каждом из них находится сундучок с полезным и не очень лутом. Если вам нравится искать приключения на свою жопку, то смело качайте этот мод. Второе место. Музис Мопс. Этот мод добавит в игру атмосферных мобов, обладающих уникальными трехмерными моделями, звуками и измененным поведением. Путешествия по миру вы можете наткнуться на племя папуасов или же туземцев, которые поклоняются своему солнечному божеству, или вы можете угодить впасть к хищному растению. Также вам на пути может стать железный рыцарь или пролететь над головой нага. Мод до мозга гостей интересный, советую вам добавить его в вашу сборку. Первое место. Радс. Раз добавит в игру крыс, которых вы можете приручить. Они смогут выполнять множество команд, носить инвентарь, а вы сможете усилять их с помощью особых улучшений. Крысы спавнятся ночью на деревенских свалках, многие из которых переносят чуму. Для борьбы с крысами и чумой в деревнях появятся чумные лекари, с которыми можно поторговать и получить их чумную маску или лекарства различной эффективности. У чумного доктора будет свой дом. Кстати, если чумной доктор заразится чумой, то он станет черной смертью который будет призывать чумных крыс, и крыс-мутантов, которые будут отзаковать все живое вокруг себя. В мире можно встретить охотника на крыс, обычно он будет окружен большим количеством мышей, которые могут быстро убить вас. Вы также можете найти зоомагазин в мире, там будут продавцы, с которыми вы можете торговать. Мод безумно интересный, мне безумно понравился, мод отлично впишется в какую-нибудь средневековую сборку. Ну а на этом моменте видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, делиться этим видео со своими друзьями и подписываться на мой канал. С вами был я, Саша Ари. Всем удачи и всем пока.